Хороший. Все, что нужно. И... Возьмите клавиатуру. Вот такой вот микрофон. Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как легко и просто написать свою собственную песню, имея под рукой. Гитару, ноутбук, звуковую карту... И микрофон желательно. Ну и шнуры. Дорогие друзья, я пишу музыку, но, к сожалению, не сочиняю стихи. Поэтому ищу поэтов и автору лучших стихов для сегодняшней песни. Сделаю подарок и укажу с при выходе релиза. Что нам сегодня потребуется? Конечно же, электрогитара, бас-гитара, звуковая карта, фокус-райт. Писать гитару прямо в линию. Вставляем шнур. В один из входов. А, и а также по желанию можно добавить тамбурин, шейкер и прочее. Ну, для начала пока хватит. Голос мы будем записывать на микрофон. Вот микрофон. Я использую роут и еще АКГ у меня есть микрофон. Чуть позже покажу. Так, ну поехали. Что э, для начала нам нужно? Конечно же создаем проект в программе Reaper. Вот уже создал проект. Назвал его поп-рок песня, потому что стиль сегодня будет поп-рок Создаем первую дорожку гитара. Выбираем тональность для минор. Банально, не Ми минор. Тоже как-то слишком заезжено. Да? Я решил взять тональность соль-минор. Вот, интересно. Выбираем темп. Темп 100 ударов в минуту. Это примерно хороший темп. Какой будет у нас бой, ритм? Такой, чтобы соответствовал стилю, правильно, вашей ну, песни. В моем случае это стиль будет примерно такой бой. Агрессивный немножко. Отлично. Один такт Гитара сольная И вступает бачка вся. да, ударные и бас. Да, забыл сказать, что для урока еще потребуется миди-клавиатура, но без нее тоже можно обойтись. Записываем гитару. Например, будет у нас соль минор. Затем будет до минор, четвертая ступень. Седьмая ступень, фа мажор. И тоника, первая ступень. Здесь уже требуется у нас припев Нужно что-то необычное Допустим, третья ступень Мажор, си бемоль мажор Хорошо, отлично, что после него Я придумал такой ход И возвращаемся в тонику то есть, по полтона вниз спускаемся. Опять. Отлично. Записываем. Выставляем темп 100. Проверяем. Если где-то неровности, чуть-чуть подрихтовали. Подвинули. Теперь нам нужна гитара номер 2. Чтобы развести их в, по, по ушам. Влево и вправо. Гитара 2. Есть. Записываем. У нас сначала одна начинает, а потом вторая. Записали. Что у нас получилось? Отлично. Так. Готово. Что делаем дальше? Надо записать бас-гитару. Нашли соль минор, квинта, соль ре или октава соль. Какая линия баса подойдет под такой гитарный бой? Давайте проверим. А, хорошо, отлично. Сейчас подровняю немножечко гитару и запишу бас. Получится такая линия. Все, значит, такую линию баса и запишем. Бас. Вообще все подравниваем. И подберем ударные инструменты. Для ударных инструментов я использую плагин Interactive Drums 2. Ну что, рок пресет вполне себе подойдет. Метал. Как он звучит? Давайте послушаем. Хорошо отлично берем виде клавиатура для набивания ударных я использую миди клавиатуру вот такую маленькую простую давайте посмотрим что можно здесь придумать вы можете использовать обычную клавиатуру на, на ноутбуке потому что в принципе вам только схему накидать так ну давайте попробуем что-нибудь сейчас сочиню ну, вот что получилось Давайте послушаем. Хорошо? Неплохо. Вот уже основа готова. Теперь нужна партия вокала. Вокал, Вокал сверху кидаем. Гитару. Влево одну засовываем, другую засовываем вправо. Вот. Хорошо. И... Вот, уже зазвучало. Надо чуть-чуть потише делать гитары, чтобы они сильно... Для вокала мы будем использовать микрофон АКГ, вот такой вот микрофон, подключающийся через USB, великолепно, удобно и просто. Попробую сейчас что-то на, напеть. Вокал готов, напел на-на-на-на, потому что жду ваших стихов, а, и давайте послушаем, что получилось.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 Понятно. Качает. Вроде качает. Что делать дальше? Давайте разбираться. Понятно, что это черновик. Главное, чтобы было понятно. Но тем не менее. Голос. Я использую стандартный э, плагин KLA-76. ну В данном случае моно. Выбираем тут готовый пресет. Есть вокал. Все, что нужно. И можно еще добавить эквалайзер. Что у нас по эквалайти? <звучит> убираем, убираем низкие частоты, немножко верхних добавляем где-нибудь. Ну, в общем, смотрите сами по, по своему голосу, да, чтобы немножко показать какие-то определенные частоты. В этих частотах звук станет звучать немножко как будто бы ближе. Вдруг мне подумалось, что вступление гитары... Хочется сыграть его не слева, а где-то посередине. А потом увести гитару влево. Как мы это сделаем? Создаем новый трек. Давайте так назовем гитара 1. Значит, это у нас будет гитара вступления. А гитару... Значит, эту гитару мы убираем влево. Гитару 1. Гитара вправо. А вступление гитара... Гитара обычная. У нас будет вступление. Посередине. Все. Так, теперь что у нас с пресетами. Давайте разбираться. Выбираем гитару Rig. Хорошая вещь. Давайте найдем Wide. Wide Open Tom. Во. Послушаем, как звучит. Хороший пресет. Если что, пользуетесь. И его же мы добавляем на оставшиеся две партии гитары. Слушаем. Отлично. Так, что делаем с басом? Бас. Во-первых, надо сразу бас. Ну, обычно я так делаю. Я его дубли, дублирует. Делаем дублирование баса. Добавляем бас 1 На первый бас мы добавляем бас пресет на первый бас, а на второй через гитарник добавляем здесь бас бас про white стерео бас и убавляем немножко оба баса чтобы они у нас не все готово ударные у нас есть немножко я думаю что можно подмешать ревера На ревер я использую также э, вывелся реал Вот, ну пускай будет такой стандартный пл плагин и голос, и немножко первую гитару добавим на ревер. Минус 7 примерно. Так, на голос сколько ревера надо добавить? Ну, тоже примерно минус 8 пойдет. Песня готова. Жду от вас стихов. Собираем весь проект и выводим его сразу в MP3. Зачем вам пока никуда не выходим? Поэтому можно просто вывести его в MP3. Готово. Спасибо за просмотр. Ваши идеи пишите в комментариях, какие стили еще разобрать. У меня несколько задумок уже есть. Поэтому в следующий раз можем сделать еще другие песни. Все, пока.